Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Сегодня дневник путешествий по Костроме Городу Золотого Кольца России будет посвящен сказочной героине новогодних праздников и внучке Деда Мороза Снегурочки. История Снегурочки и Бередеевом Царстве издавна притягивала туристов со всего света в наш лесной край. Жизнь Снегурочки окутана тайнами и легендами. Кострома считается родиной и царством Снегурочки. Немного исторических фактов. В Костромской области, в местечке Шилыково, жил драматург Александр Николаевич Островский, который и написал там пьесу «Снегурочка». А чуть позднее в Бериндеевом царстве Костромы сняли фильм «Снегурочка». Это было в 1873 году, что и стало датой рождения Снегурочки. В тот момент Александр Островский переложил эту народную легенду на свой лад в сказке. С руки в этой сказке Снегурочка обзавелась родителями. Оказывается, родилась она от брака Грозного Мороза и молодой весны. Снегурочка полюбилась многим и вскоре стала постоянной спутницей Деда Мороза. Только вот их родственные связи со временем претерпели некоторые изменения. Из дочки она уже превратилась во внучку, но своего очарования не потеряла. Долгое время царством Снегурочки была Бериндеевка, но в 2008 году в Костроме был построен терем Снегурочки – в котором она принимает круглый год гостей. В 2009 году, 4 апреля, впервые официально отметили день рождения Снегурочки. И с этого времени ежегодно в Костроме отмечается 4 апреля день ее рождения. Приезжайте на родину Снегурочки, Кострому, и познакомитесь со сказочной героиней, Летом и зимой радушно встретит берендеево царство гостей всех возрастов. Друзья, с наступающим Новым годом, прекрасного всем настроения и предпраздничных чудесных хлопот. Спасибо, что были со мной.